Итак, коллеги, я вас всех приветствую. У нас сегодня среда, а не вторник, поэтому записываю лайт-обзор. Тезисно пройдемся по всем интересным CME инструментам, также обсудим крипту, посмотрим, что интересно произошло, где цена сейчас находится и как мы можем заработать. Меня, как обычно, зовут Никита Герасимов, поэтому поехали. С чего мы начнем? Начнем мы, как обычно, по классике с легкой американской нефти, а именно, были определенные ожидания, интересы и, и... дождаться цены 79.35, в моменте были попытки цену остановить, но ее загнали слишком высоко, поэтому падение было более глубокое, ушли мы, условно говоря, к 78.90, сюда, да, очень вкусный Интересные точки входа мы не дошли. И что у нас в моменте происходит? А в моменте у нас происходит следующее. Кстати, да. Мы цену, точнее цена остановилась примерно вот на этих хаях. Их не обновилось. Селенок не хватило. Поэтому вполне допускаю, что попытка номер два может произойти. Дальше. Цена в целом у нас идет плюс-минус в коридоре. Если строить его по трем точкам, Сверху у нас теста явно не хватает, но в целом середину канала тестируют. Что еще? Если посмотреть по объемам, видно, что на хаях у нас была фиксация позиций, был добой, добой флетовый. Здесь у нас уже явно набирали позиции, причем мы видим, что по хаям огромнейшее количество было покупателей, причем это не стопы, это именно живые реальные покупатели с реальными деньгами. И сейчас цену направили вниз. В целом у нас произошло обновление лоя раз. Вот этого лоя. Ну, вот так на полшишечки обновили. Для того, чтобы снести стопы, цену нужно направить вот сюда. Стопы, естественно, покупателей. Здесь у нас одна вторая маргинальной области. Поэтому 78.90, 78.40, а может быть даже 78 в целом напрашивается. Что касается точки входа, если она интересная в моменте, скорее нет, чем да. Можно очень агрессивно попробовать залететь в районе 80-10, 80-15, но по факту это уже по рынку. И, соответственно, попробовать отторгать вот это движение, но это слишком агрессивно, я, пожалуй, пропущу. Допускаем, что цену могут попробовать направить с того уровня 80, 70, 80, 60, 80, 80 Куда-то вот сюда И уже после этого сделать какое-то движение В целом у нас как раз здесь и недельный поц есть Но он также есть и повыше Поэтому 81.20 Так что вот эта область в целом интересна для продаж Но опять же Продажи они локальные, поэтому с ними нужно быть аккуратнее. Поэтому 8060, 8120 достаточно обширная область, но тем не менее может получиться потенциал по падению порядка 250 тиков. Потенциал, точнее, сколько нужно закладывать риск, но не менее 60 тиков. В целом 4 к 1. Но стоп получается очень тупо, прямо перед месячным подцом. Это не самое разумное решение. Как лучше поступить, наверное, придется каждому принимать решение самостоятельно. Что касается целей, наверное, здесь я поставлю только одну цель. Такая область, пусть будет это 78.90, это 78.40. Ждать цену принципиально ниже можно жадничать, но, как по мне, неразумно. Поэтому по нефти легкое, четкое понимание, куда цена может сходить. Если цена дойдет до вот этого паца, без сноса стопов будет выглядеть как попытка уйти выше. Поэтому с этим надо аккуратнее быть и сильно большие стопы наверное, ставить не стоит. Стоит ли заходить в продажи от 8165 с текущей конъюнктуры рынка скорее нет, чем да. Вот эту область попробовать можно, но опять же здесь есть пустота, поэтому могут пилить, пилить, пилить с безубытком, спешить не стоит, как минимум нужно подождать размер стопа. То есть Плюс-минус раз-два-три точки входа от средней цена сходила на 60-70 тиков, то есть дошла обратно до 80-17. И уже отсюда можно попробовать перевести сделку без убыток. Может быть часть позиции 20-30%, если торгуем на BinkX, можно будет прикрыть. Движемся дальше. Да, кстати, убрал я газ. Бесполезный для анализа инструмент, поэтому нет смысла каждый раз говорить, что мы его пропустим пропускаем на веки вечные. Что касается индекса американского S&P 500, равнозначная, равноплановая была возможность пойти наверх, но в целом и попытки были, то есть цена в целом на где-то наполовину движения исходила сначала наверх, снесла стопы причем неоднократно и потом по точкам входа прогулялась. На прошлой неделе были мысли зайти агрессивно в покупку от 39.15.75, но, как это часто бывает, элементарно не поверили, потому что смотрелось, во-первых, агрессивно, и были определенные опасения, что ну не, ну продавят. В итоге, что получилось? Агрессивно достаточно, мы выросли наверх под закрытие пятницы. Рост у нас произошел как раз таки. Под конец американской сессии это произошло по всем инструментам и CME, и, соответственно, произошло и по крипте. Дальше пофлетили часть понедельника и уже добили, вынося всех, снося очень большое количество стопов. Из интересного. Сейчас цена находится как раз-таки на поцеп, причем он был и на прошлой неделе, 4.013, и сейчас же там. С очень высокой долей вероятности цена у нас его продавит. Сходит до вот этого объема, либо кластерного. Он находится у нас вот здесь. По цене 3988. Здесь же у нас и под есть вот это флета Поэтому 3999, 3986... Та область, где цену могут временно остановить. Плюс у нас здесь еще 4000, ну 4000 повысоковато, 3990. Кластерный объем, под с прошлой недели, поэтому здесь цену могут подостановить. Делать какое-то вот такое движение, поэтому вот отсюда. С текущих можно попробовать агрессивно зайти в покупки. Дальше не менее агрессивно попробовать торгать, ну вот какое-то вот такое движение. Здесь у нас цена 4013, напомню. И, соответственно, с частичной фиксацией позиции по 3966, по 3945 и полное закрытие позиции 3915. Но, как по мне, вот на этих двух целях нужно закрыть 70%. Это что касается Сиплова. Сиплы в моменте у нас... То есть что у нас было? У нас был Определенный коридор наверх раз, мы из него вышли. Дальше у нас был флет 2, мы из него вышли, протестировали верхнюю границу вот этого флета. И сейчас у нас определенная болтанка продолжается. В целом продолжается неделя отчетности, достаточно она волатильная может быть, поэтому будем посмотреть, но с учетом того, что IT активно увольняет специалистов, и по предварительным данным будет уволено не менее 100 тысяч человек, а скорее всего будет это ближе к 200. Есть определенные планы по коррекции и высока вероятность, что все три цели будут выполнены. Единственный вариант, по которому они могут быть не выполнены, очень, ну очень хорошее ожидание, точнее не ожидания, а отчеты по компаниям. Но тут надо понимать, если бы отчеты даже будущие были бы хорошие, в моменте никто бы специалистов, на которые были потрачены большие деньги и большое количество времени, ресурсов, их бы увольнять не стали. Дальше двигаемся и у нас золото. Золото относительно движется по плану. Неплохо был протестирован 1900 уровень, о котором я говорил на прошлом обзоре. К сожалению, до уровня 1881 не дошло. Мой, наверное, косяк. Немного не понравилась в моменте ситуация. И, соответственно, было принято решение. Почти дошли до второй цели и решили, посоветовали либо прикрыть позицию по достижению 1915 полностью ну, на BingX на CME 1917, либо перейти в безубыток и уже будь как будет. В конечном итоге две цели было достигнуто, до третьей, не помню, дошли, не дошли, но и сейчас продолжается болтанка. К сожалению, рынок периодически продолжает вредничать, но в целом жить можно. Что сейчас? У нас есть относительно неплохие покупатели, на котором мы растем. Происходит определенный тест, но в целом сейчас цена напрашивается на, на то, чтобы сходить к уровню 1923. Очень многие трейдеры, с кем я общаюсь, ждут цену вот сюда на 2000. Вот у нас как раз есть POC. Все ждут вот сюда. В целом это более чем реально. Вопрос только времени, сколько на это потребуется. И через какие манипуляции инструменту придется пройти. Поэтому, если вы находитесь в золоте, я бы, наверное, посоветовал не рыпаться, но... Вот эта вот ситуация, а, а хватит ли вот этого паца, чтобы цену остановить? По ощущениям, как будто могут сходить куда-то пониже, чтобы выкинуть лишних пассажиров, либо 1911, а может быть даже попытка еще раз на 1900. Потому что, чтобы было понятно, но ну, очень хорошо мы выросли, и тащить вот этих всех... Хитрых, ленивых пассажиров, хотя они в этом особо не участвуют, мало кому захочется. Так что покупки с текущих категорически нет, но в целом после какой-то резкой значимой коррекции было бы неплохо. Так что будем посмотреть, как бы золото не ушатали куда-нибудь вот сюда. Потому что вот эта вся ситуация выглядит как будто уже скидывают толпе те запасы, которые набирали вот... Вот на всем этом движении как будто вот здесь уже начинают скидывать. Но ну, будем посмотреть. Золото имеет определенный интерес, но без точки входа. С основными инструментами мы закончили. Теперь переходим на валюты. Итак, валюты. С чего начнем? Начнем с австралийца. Был определенный интерес отторговать контртренд, потому что ну, очень неплохо выросли и хотелось бы увидеть что-то коррекционное. Но тащат и продолжает тащить. В итоге, реально забыл, хотя редко такое бывает, здесь лимитки, обе взялись от безубытия, и в конечном итоге, ну и слава богу, как говорится, ушло выше. Очень многие инструменты, особенно крипту, целенаправленно тащат наверх, пока нету точных данных, а для чего это происходит, но тем не менее повсеместно по всем фронтам деньги вливаются практически по рынку. Все происходит, практически любой рост происходит на покупатель, Особенно на валютах, хотя зачастую покупатель присутствует на падающих свечах. Но тем не менее. Вот у нас покупатель, фиксация, скидывают. Вроде про, происходит попытка продавить. Сразу же появляется покупатель и пули улетаем наверх. То есть не дают возможности цене плюс-минус хоть как-то скорректироваться. Если мы говорим про то, что вот... Трендовое движение, текущее оно закончилось в том виде, в котором мы видим. И пос посмотрев на скелет движения цены, то я бы обратил внимание на уровень 0.7500. Неплохо было бы увидеть в районе вот этого кластерного объема максимального. И уже будем посмотреть, стоит ли заходить в продажу агрессивность текущих. Но опять же, если для вас этого, кто, как говорится, пожалуйста, пустота есть, она никуда не делась, ее в целом неплохо было бы заторговать. Но сколько пройдет времени, и пойдем ли мы ниже покажет только история. Маргинальная область я скорректировал, но как раз у нас одна четвертая находится посередине вот этого вакуума. И одна, вторая как раз, частенько ложится в тот флэт, в те максимальные объемы, которые нам интересны. Поэтому движение сюда. Очень для нас это у нас 0,7500, 0,7400. Очень, по крайней мере, меня интересует. Будет интересно. Если будет точка входа, то есть если движение пойдет через что-то вот такое вот с тестом объемов, то обязательно я попробую здесь зацепиться и прокатиться вот на этом движении. Потенциал 120-130 тиков, кто привыкнул где-то здесь. 1% без кредитного плеча получается. В деньгах где-то... Старлиц 5 вроде долларов, ну где-то 650 баксов. Неплохо. Дальше. Что делать, когда цена дойдет сюда? В целом, я считаю, пробовать можно, но смущает то, что у нас есть и пониже, поэтому будем скорее смотреть в моменте времени. Если говорить про потенциал, так-то есть куда расти. И обратить внимание, да, вот область, которую я выделил, насколько она интересна для рынка в целом, поэтому будем посмотреть. Если говорить про цели в моменте, я бы, наверное, ставил на 0.72, то есть здесь тогда вот, даже если мы отсюда берем, здесь уже почти 300 тиков. Говорить про движение вот сюда, конечно, хотелось бы, но, наверное, это больно жирно. Поэтому смотрим, как себя в целом поведет инструмент отсюда, либо вот отсюда будем искать покупки продажи в целом тоже могут быть по фунту немножко ск криво скорректировал но в целом был интерес чтобы протестировали повторно вот эту область этого не произошло практически вот здесь вчера нарисовали фикс префикс но криво косо коряво не дорисовали что не может не раздражать, так бы можно было бы отсюда очень интересно продать. В целом некоторые из трейдеров продавали от 024 не могу считать, что безопасно, но тем не менее повезло. Что в моменте? Импульс вниз, то есть у нас импульс, коррекция, импульс, коррекция. Ждем добития к уровню 1.2, а может быть сразу добьем вот сюда, но будем посмотреть в целом можно и вот сюда то есть у нас по факту 0.2240 и у нас по факту 0.2180 ждем развития событий и что-то нам как-нибудь позволит отторгать в моменте точки входа нету есть только чуть ли не стекущих по рынку но опять же вы знаете мое отношение к этому что касается коммутивной дельты Ничего плохого и хорошего она не говорит. Да, идут продажи, безусловно, на хаях сбрасывают профит, э, выходит в кэш, э, набора нового на текущий момент не вижу. Будет ли ушатывать и уходить куда-то ниже, пока сложно сказать. Пока хотелось бы увидеть в районе вот в этой области, и там уже будем посмотреть. Канадский доллар. Своеобразный инструмент когда ты в него полностью не веришь, но понимаешь, что он может сходить туда, он именно туда уходит и дает относительно неплохие точки входа. И нафиг уходит туда, куда уходит. В целом был тест 0.7408. Идет рост. Рост вместе с нефтью. Сейчас практически на хаях флетим. Причем флетим повторно. Нехорошо. То есть в моменте может быть на M1, M5, то есть что-нибудь мелкое скальперское торговать можно для позиционной торговли. Ситуация неблагоприятная, поэтому не рекомендую. Также у нас идут сейчас продажи, вполне допуская, что могут попробовать направить. Ну, посмотрим, куда направить, но очень часто в кумулятивной дельте своеобразно отрабатывает. Вот если бы это был СИП или нефть, я бы сказал, что скорее всего вырастем, потому что идут продажи, продажи во флете, набирают продавцов, соответственно их нужно вынести вперед ногами. Но валюта немножко другой инструмент, поэтому я бы не спешил с выводами. Что касается евро, ну в целом практически сходило до точки входа, промежуточное что-то прощупало, flat, flat, flat, flat Видимо, после вот такого растущего движения заряд закончился. Может быть, это как-то связано с той ситуацией, которая сейчас в Европе происходит. В любом случае, силы расти на текущий момент у данного инструмента нет. Поэтому про какие-то интересные лонги я бы, наверное, Говорить на текущий момент не стал. Но в целом они могут продолжиться чуть позже. Что касается ситуации. Ну вот флэт. Здесь с этим ничего не поделать. Возможно цена через какое-то время протестирует вот этот подс, Но опять же он не точный. Он зажеванный в разные стороны. Поэтому цена может его протестировать. Уйти сюда, потом сюда. В общем не рекомендую евро для ни для покупок, ни для продаж, по той простой причине, что можно просто увязать в трясине и долго чего-то ожидать. И последний у нас инструмент – это швейцарский франк. Много у меня тут всякого разрисовано. В целом франк у нас идет точно, красиво, аккуратно. То есть это S&P 500 в мире валют. Красивый, точно хороший, техничный инструмент. И что мы видим? Видим... Произошел тест, но это уже позже, после обзора я дополнительно дорисовал. В моменте я верил в то, что сначала здесь будет флэт, потом вот здесь будет флэт. Но в целом так и произошло. Уточняющие моменты были следующие, что было бы неплохо протестировать 0.9750, что и произошло. Вот вопрос только, почему же не отторговали, но это уже вопрос десятый. Скорее всего, по той простой причине, что на bingx котировки обратные. То есть, если здесь мы видим швейцарский франк к доллару, то на bingx там у нас доллар к швейцарскому франку. То есть, если здесь про продажу, то там уже про покупки. Но в целом, очень и очень неплохо себя повело, достаточно технично. Сделка не уходила в минус, если я правильно вижу, даже не дошла один тик. То есть нужно было заходить с погрешностью. Поэтому можно было остаться вне рынка. Тем не менее, цель 1 взята, цель 2 взята. Все, все супер. Что же сейчас? Оторговываем в нижней границе диапазона. Будем посмотреть на реакцию 1.08.40. Как себя здесь цена поведет. В моменте отскочила очень даже неплохо. Но такое ощущение, что дальше продолжится вот это мозгоклюйство, поэтому я бы не спешил. Есть опасения, что до 1.07600 попробуем сходить, а там уже будем посмотреть. Надо вернуть, накинуть маргинальную зону, будет чуть попроще. Кстати, обращаю внимание, вот у нас прошли покупатели, толпе дали поверить, что они действительно правят балл, потом бамс, вернули, протестировали, опять дали возможность в себя поверить и сразу вынос по ну Не то чтобы по стопам, здесь чего-то большого не видим, но тем не менее. Поэтому кумулятивная дельта в этом плане помогает. Что касается Чикагской биржи, мы закончили. Что у нас здесь? А здесь у нас крипта. Про что я говорил? Есть у нас продавливающие объемы. Был такой пост у меня. Есть у нас стопы шартистов. Также есть попытка установить цену лимитными ордерами. И ничего. То есть взяли абсолютно бесполезный подс на 22-300, но ну, здесь нет ничего, просто в моменте запнулись, его раз протестировали, два раз протестировали, и нихера ниже вниз не пускают. У нас, причем, рост был на офигительных покупках, но никто не скидывает, да, то есть что-то по мелочи, может быть, здесь идет по продажам, но оно ну, несущественно по сравнению с тем, какие объемы были влиты. Если посмотреть в целом ситуацию, ну вот она. Причем и коррекция была логичная. И вот здесь на 18 тысяч, и на 19 тысяч, и на 20 тысяч, и на 21 тысяч. И просто тащут и тащут и тащут, наверх. Как это? М -м Цензурно по-другому объяснить. Ну, наверное, это сложно сделать. Тем не менее. Имеем то, что имеем. У нас происходит... Тащил его наверх. Стоит ли заходить в продажу? Наверное, нет. Но и зараза не дает нормально зайти в, на продолжение тренда. Потому что нет коррекции. То есть той коррекции, которая нам нужна, которая логична, спокойно и безопасна, не происходит. Что касается потенциала. То есть по точкам входа они не изменились. Раньше, чем вот здесь, я бы заходить не стал бы. Ну потому что ну его нафиг. Если произойдет третий тест 22-300, его продавят и уйдут ниже Поэтому заходить отсюда нафиг Уже два теста было, оно небезопасно Если перейти на 4 график, посмотреть в моменте но ну, вот тоже, да, были определенные интересы, желания А вот хрен бы там, мы идем дальше наверх Что касается движения выше Ну, наверное, даже дневной наверное, надо перейти Вот дневной график где мы? То есть сейчас мы подзастряли и уже пятый день соплю жуем и полируем уровень 23 тысячи ровно. Да, у нас есть повыше уровень 24 тысячи, и если соплей дотянемся, то есть риск, что обратно и вернемся. И с очень высокой вероятностью сейчас идет накопление. Как бы мне хотелось бы, как бы было бы круто и безопасно. Сходили вниз, скинули ненужных покупателей, дали толпе поверь, что да, мы переели ухи и 2900, все, и мы падаем. Здесь флетим, флетим, флетим, набираем продавцов и уже после этого идем на тесте 24 24000 и обновление вот этих стопов и вообще двигаемся как красавчики к уровню 26650. Но это может и не быть, потому что на протяжении долбанных 2-3 месяцев вот здесь происходил набор, и в целом допускаю, что топливо могло еще и остаться. А с учетом того, что вот если посмотреть, как легко непринужденно мы нафиг про шпили 19150, и в целом, вот весь этот вот диапазон можем и не вернуться. Поэтому будем посмотреть. Говорить о том, что это прям long to the moon, Наверное, бы не стал, но глобально, наверное, ситуация уже поменялась. И говорить про 10 тысяч на текущий момент не приходится. Очень и очень и очень высокая доля вероятности. Если повезет, мы увидим 2900 и потом уже наверх. Но многие этого ждут. А с учетом того, что здесь не пускает, нужно вот сейчас смотреть, а кого же в конечном итоге наберут. Субъективно, исходя из опыта, скорее всего, Потащу дальше наверх и высока вероятность увидеть сразу 26 тысяч. И вот когда домохозяйки, а может быть даже и 30 тысяч, и вот когда домохозяйки активно начнут затариваться, затариваться, затариваться, вот тогда уже об них выйдут в кэш и цена может как раз кидать серьезную коррекцию. Поэтому по биточку, пока он растет, ну и хорошо, шортить его опасник. что касается эфира аналогично все прям детально аналогично коррекцию не дали ну и сейчас соплями пытаемся проживать то есть дневной смотрится более волатильно то есть сделали более серьезные движения но, тем не менее, то есть мы застряли плюс-минус вот в этой области 1600-1550. Будем посмотреть. Вполне, кстати, допускаю, что нарисует фикс-префикс, то есть что-нибудь как-нибудь там откатим, но я бы сильно больших ожиданий не ставил. В целом, вот этот лой, ну вот Просто потрогали, даже близко не снесли, это не серьезно. В целом нам нужно двигаться в район на снос. Это 1700, это на скидку 1800. И в первую очередь, то есть если мы говорим про какой-то крутой серьезный лонг, это надо сносить 2000 и ходить в сторону 2050. То есть как только цена сделает вот такое вот, тогда мы имеем право говорить, что да, мы уже движемся в сторону, ну, куда-то вот сюда. Чтобы понимать по перспективам, имеем шансы через какое-то время увидеть эфир вновь по 2 600. Поэтому те из вас, кто меня слушал в прошлом году, затаривал эфир по 1000. К сожалению, не дал он пониже. Но тем не менее, я говорил, что имеет смысл покупать. Вот у меня специально остались уровни. 1223 на 5% можно закупать и уже шагом, сеточкой затариваться. Вплоть до... Хотелось там до 600, но скорректировали в целом. 1200... 1100, максимум давал 1059, но тем не менее вот здесь вот на можно было на споте затариваться. По перспективам, как минимум имеем удвоить возможность по депозиту, но это плюс-минус месяца может быть 3-4, но опять же сначала вот это. BNB коррекцию к уровню 287 дал. Прекрасно. Попробовал вынести по стопам, но в целом не критично. Дальше пофлатил на объеме, набрал необходимый объем, необходимую силу и, соответственно, вынес наверх. Сейчас вместе за старшим братом. Точка входа, к сожалению, но она очень кривая была, но, тем не менее, уже прошло. Сейчас пытаемся уйти на коррекцию. Стоит ли продавать? Скорее нет. Где стоит ждать? 287,5. Но это, мягко говоря, неразумно заходить отсюда в покупки, потому что логично было бы снести. Я бы, наверное, сейчас заждал бы в район 278, а там уже будем посмотреть. Ну и биткоин кэш не продал ожиданий, рассчитывал на то, что его продают пониже, но тем не менее сходил как сходил. Что сейчас? Вместе за старшими и братьями, и сестрами Корректируемся сюда, имеет смысл ждать на 122 и на 119, ждем вот сюда, дальше уже будем посмотреть, если вот этой минимальной коррекции будет достаточно, уже будем что-то отторговывать в покупке. Если мы говорим про шорт, ТВХ, вкусный, спокойный и интересный, нет. В целом по инструментам имеются определенные возможности, есть определенные ожидания, но... В ожиданиях ждать не будем, ждем развития событий, даст коррекцию, покупаем, коррекцию не даст, а улетит наверх, уже будем посмотреть. Возможно, очень агрессивно будем шортить от тех целей по лонгу, которые были озвучены. Возможно, присмотримся к 24 тысячи, а может быть, сразу будем смотреть в район 25. На этом все. Всем желаю творческих успехов, всем профита. Не забываем ставить лайки, подписываться и на связи до следующей недели. Всем пока.